Что я, рекомендую сделать, да, то есть, что я рекомендую сделать по поводу увеличения активного дохода? То есть, если у вас нечего направлять на пассивное инвестирование, то есть, все равно пассивное инвестирование, пассивное инвестирование требует капитала. Если капитала нету, то есть, нечего вам вложить, да, то есть, если вам нечего посадить в землю, то, чтобы не было, вы это вырастите, ну, то есть, ничего и не вырастите. Поэтому очень важным вопросом который почему-то всегда мне оказывается за скобками, да, за основным контентом, который я выдаю, но при этом он очень важен, потому что у многих возникает вопрос, а что мне сделать для увеличения активного дохода. Что я рекомендую, ну, рекомендую клиентам, рекомендовал бы самому себе, рекомендую сейчас совершеннолетним людям, членам моей семьи в широком понимании. Это прочитать книжки ⁇ Жесткий тайм-менеджмент ⁇ Дэна Кеннеди, ⁇ Жесткие продажи ⁇ того же Кеннеди, потому что он очень круто рассказывает про то, как нужно продавать. Даже увеличение зарплаты ⁇ это тоже продажа. Это продажа себя и как нужно грамотно себя продавать. Поэтому про продажи это очень круто. Больше денег от вашего, вашего бизнеса Александр Левитас очень подойдет предпринимателям и подойдет людям, которые могут действительно выйти на лицо, принимающие решения в бизнесе. Потому что э, вот эта вот история связана с тем, что вы владеете инструментами, которые позволят увеличить чистую прибыль компании по своей собственной инициативе согласованной и люди увидят, собственник увидит, что вы работаете, ну допустим вы каком-нибудь работаете. Вы просто можете прочитать книжку, которая существенно без дополнительных вложений денег позволит увеличить чистую прибыль компании. Не надо ничего делать, скажите, что я готов там, этим заниматься, зарплаты мне никакой не надо, но если вот этих вот товаров будет продаваться больше, по которым я буду работать, то я хотел бы с, с прибыли, которую я прикручу, получать определенный доход и дальше работать. Очень крутая тема, да, посмотрите, как это работает, и это можно применить в любом практически бизнесе по продажам из бизнеса, все тоже в этом же самом направлении. Подойдет как людям, которые, предприниматели, которые работают сами на себя, так и поможет людям, тем, кто хочет увеличить значительно свою заработную плату, да, взять дополнительную ответственность. Ответ – проверенная методика достижения недостижимого от а Алланды Барбары Пис тоже очень хорошая история, которая позволяет, в принципе, кардинально поменять свои, свои цели да, и то, чего вы хотите. А как стать популярным автором, это Екатерина Иноземцева подойдет людям, которые любят писать, которые любят рассказывать, которые любят поговорить, да, то есть каким образом вы можете стать популярным, потому что если вы будете популярны, если вы будете известным, известным экспертом, да, то есть не просто хорошо делать свое собственное дело, а быть известным, то в этом случае а, вам будут платить больше, гонорары ваши будут больше. Ну и деньги мастера игры Энтони Роббинса – это для людей, которые хотят, в принципе, грамотно формировать управлять инвестиционным портфелем, не вкладывая значительные деньги и не развиваясь дальше там, в каких-то образовательных программах, потому что считают это лишним.